В императорском зале КФУ состоялся первый торжественный выпускной по программе МБА – Управление здравоохранения. Данная программа готовит магистров международного уровня, а это подразумевает, что такой специалист сможет найти себе место не только в России, но и за рубежом. Что я по-другому начал смотреть на мир, это безусловно. Безусловно, расширился мой горизонт знаний. И самое большое приобретение – это, конечно же, мои Коллеги, с которыми мне два года плечо, а плечо пришлось э, учиться, значит, грызть гранит науки. Среди студентов, руководителей и специалисты, владеющие практикой принятия управленческих решений в сфере здравоохранения. Несмотря на занятость в работе, обучающиеся по программе MBA успешно прошли обучение и защитили свои дипломные работы. Аделина Ахвадиева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.